Все начиналось вполне себе обычно, такая быстренькая подсадочка на зелень. Да почему-то это место прозвали именно так, видимо аналогично с карты переулки, там ведь тоже есть такая обходка. Так, DSA 58 SPR, не самая популярная снапа, но вы видите, что она творит? Капец, пробила сразу двоих, хотя многие уверены, что она не ваншотит. И это не самое интересное, смотрите, что будет дальше. Решил начать новую жизнь в Warface, но не знаешь как? Регистрируйся по первой ссылке в описании и получи вип и редкий донат сразу после достижения 11 ранга. Перейди по второй ссылке в описании и бесплатно забери целую коллекцию доната. Айсвал Ютас, 175 75 и новогодний тигл. Привяжи телефон и получи еще плюс 7 дней к своей випке, а за первое пополнение ты получишь айсвал навсегда. И три скина на свой новый аккаунт уже через час, ты дойдешь до ветеранов с хорошей статистикой и редким донатом в руках. Всем привет, в очередной раз играю рейтинговые матчи, наткнувшись на карту вилла, вспоминаю одну очень интересную тактику сейчас покажу, в чем же ее фишка. Только что в самом начале раунда я активировал заряд на центральных воротах, взорвал их, но вся моя команда пробежала на правую сторону. При этом я остаюсь здесь и жду подходящего момента. Стою очень тихо и прислушиваюсь к шагам. Дело в том, что на это место выходят разные хитрожопые штурмовики, которые, ну, наверное, поняли, что наша команда рашит с левой стороны. Но я тем временем их обхожу, либо, услышав, что кто-то обходит с респы, встречаю, разумеется, ну и помогаю нашим атаковать плент. Кстати, часто выходят по двое, поэтому здесь надо быть готовым ко всему. Ну, то есть, вы поняли, ваша команда шумит на правой стороне, но мы потихонечку заходим с центра. Так, у нас остался последний инженер, наверное, он где-нибудь на поляне. Сейчас бомбу возьму. И да, вот он, красавец. Скажу вам, есть еще один интересный момент, касаемый той же самой карты. Если мы играем на защите, лучше всего первое время тусоваться именно около центра и какое-то время просто ждать, чтобы понять, откуда пойдет противник. В данном случае взорвали ближние ворота. Я сразу же подхожу к этой лестнице, очень часто именно с нее делаю первый. Сразу же текаю и обхожу в спину. Делаю второй. Опять меняю позицию, ну и конечно встречаю остальных. Да, при атаке на плент на этой же самой карте, через арочку мне нравится заходить именно в подкате, вот таким образом. Во-первых, парень сидящий на баге нас не замечает, вот он заснул. Но во-вторых, отсюда мы появляемся без предупреждения, очень резко и неожиданно, что тоже нам только на руку. Да, так уж получилось, что видео сегодня будет посвящено лишь только карте Вилла, но о прокидах здесь я просто не могу не рассказать. Хотя я его уже показывал, но работать он от этого не перестает, здесь и гренадер, и все что угодно может произойти. На один фрак уж точно можно рассчитывать, но дальше можно по нашей отработанной схеме действовать в подкате, залетать, добивать их просто. Но если ты все еще здесь, вероятно, этот ролик тебе чем-то понравился, поэтому лайк ставить не забывай, а также подписывайся на канал. Ну а сегодня конкурс с тремя крутыми призами, это 1000 кредитов, 500 кредитов и камуфляж на берету за третье место. Для участия подписываемся на канал Вилдена, конечно, проверяем подписку на мой канал, ну и пишем любой комментарий под этим видео. Все ссылочки в описании, а итоги уже в конце следующего ролика. Пока!